Гостем программы «Судьба человека» стала Мария Аронова. 48-летняя звезда фильмов «Лед и батальон» рассказала Борису Корчевникову о том, какую роль в ее жизни сыграла ее мама Людмила Петровна. Актриса назвала ее самым главным человеком в своей жизни и отметила, что ценности, заложенные родителями, помогли создать крепкую семью. Сейчас Мария Аронова замужем за Евгением Фоминым. В этом браке у актрисы в 2004 году родилась дочь Серафима. Актриса рассказала, что до того, как официально оформить отношения с избранником, она прожила с ним 18 лет, однако по настоянию своего духовника, который упрекнул артистку в том, что та растит дочь во грехе, Мария сама сделала ему предложение. Стоит отметить, что муж Марии Ароновой не принадлежит творческой профессии, хотя много лет проработал начальником транспортного цеха в театре, где служит жена. Более того, именно этот факт долгое время не давал артистке взглянуть на него как на достойного кандидата в мужья. Но где я, а где начальник транспортного цеха, заявляла Аронова. Будущий муж некоторое время жил в одной квартире с Марией, он возил ее с работы и на нее, потому что звезде сцены было долго ездить из Долгопрудного до центра Москвы. Актриса стелила ему в комнате сына Влада, который родился в 1991 году в гражданском браке с Владиславом Гондробурой и кормила завтраками и ужинами. И только случай помог звезде театра и кино понять, что рядом ее избранник. «Меня ограбили». Я сидела на кухне и разговаривала с подругой. Я не закрыла дверь, а моя собака лаяла, надрывалась, а я не обратила на это никакого внимания. Потом выхожу. Я тогда получила гонорар и собиралась купить дорогую косметику. Подхожу к двери, а сумки нет. Ко мне зашли и забрали сумку. Украли деньги, документы. Я схватила телефон и автоматически набрала Женю. Он тут же примчался. Мы за три дня поняли, кто меня обокрал и вернули все рассказала актриса. Потом Аронова заразилась гепатитом и попала в больницу. Она очень переживала, что не сможет собрать своего семилетнего сына в школу на 1 сентября. Помог Жене. Он купил все необходимое, отгладил брюки и рубашки и повел сына артистки на линейку. «В эту минуту я поняла, что судьба моя решена», — призналась звезда льда. Стоит отметить, что до встречи со своим мужем Мария Аронова пережила мимолетный роман с коллегой Валерием Афанасьевым, она увела артиста из семьи и до сих пор из-за этого испытывает чувство вины. Я очень виновата перед его женой Аней и сыновьями Костей и Егором. Я всегда била себя в грудь. Это был мой конь. Этот конь назывался «Я никогда не отобью женатого мужчину». Но это произошло в моей жизни. Валера ушел ко мне и оставил жену. Может быть когда-нибудь Аня там наверху меня повидает. Это один из тех людей, перед которым не успела извиниться. «Это мой рюкзак, который я всегда ношу с собой», — поделилась признанием Аронова. Стоит отметить, что Валерий Афанасьев три года назад тоже был гостем шоу Бориса Корчевникова. 71-летний актер также рассказал о своем романе с Ароновой, который длился всего полтора месяца, и признался, что чувство долга перед брошенной женой, с которой он прожил 40 лет, не давало ему покоя. «Мне казалось, что в этот момент я должен был быть с ней. Это было хорошее время». Мы так смеялись, как я не смеялся никогда. Но сердце мое было не на месте, вспомнил Валерий. Надо заметить, что после романа со звездой батальона актер, который вернулся тогда к жене, снова влюбился. Новой избранницей Афанасьева стала партнерша по театру Наталья, которая моложе Валерия на 30 лет. Неизвестно, сколько бы еще существовал этот треугольник, если бы не страшная трагедия. В конце 2015 года Анна умерла. Постоянные перепады давления у Анны привели к поражению сердца и почек. Звезда Калашникова тяжело переживала утрату любимой женщины и рассказывал, что часто ходит на могилу жены каяться.